Занимаетесь морскими организмами? Я провожу тесты, чтобы делать экологические прогнозы. От режиссерки Нисы Хардиман. Что-то не так. Прямо по курсу закрытая зона. Оно меняет текстуру древесины. Нужно быть осторожными. В глубинах моря Пробудилась. Оно хочет проникнуть сюда. Что это такое? Нечто. Какая-то тварь. В его глазах были паразиты. Что это? Личинки. У него началось заражение. Нужно проверить каждого. Морские паразиты. Скоро на экранах.